Лесные хозяева. Книга из серии «Планеты знаний». В лесу живет много интересных зверей и птиц, и у каждого есть свой домик. Эта книга познакомит ребенка с лесными жителями. Носит Чишка, берегись. В лесу ще бедзвонка птицы, живут там полки и лисицы. По веткам прыгают пенчата, Присвятся серые зайчата, А пчелы из дупла шушат на сладкое.